Все! Закончилось мое терпение! О-оу! Нет! Ой, мамочки, а что это такое? Сахалок, что с ней случилось? Почему она плачет? Понимаете, девчонки, сегодня с утра Доби Космос сестра старшая привела, потом единорозку старшая сестра привела. Поехали! Yeah. <laughs> Интересно, что это за Галли Поттер, нарисовался? Привет, друзья! Ну что ж, смотрите, какие шарики наколдовала нам наша Сахарок. А точнее, Лоли Поттер! Ну что ж, начнем. Давайте вот этот первый. Я надеюсь, конечно же, что хотя бы одна из этих куколок мне попадется. Но если не в этих шариках, тогда в следующих. Вау, смотрите, вот и наша первая подсказка. Это смолик такой вот крутой в очках. И еще как будто бы ледышка. Cool as ice. Крутой как лед. <гас> интересное выражение. Ну что ж, поехали дальше. А здесь у нас малиновый шарик. Ну, хотя бы так откроем. <гас> Здесь у нас 4 наклеечки, потому что это вторая серия. И мы добрались. Добрались до бутылочки. Ой, здесь спортсменка. классная. Здесь уже попроще пошло. Какая красивая Алиса. Так, наш первый пакетик. И... та да да да Ой, красивенькая такая бутылочка розовенькая с черной крышечкой. У меня вообще очень мало кукол из второй серии, так что у меня почти каждая будет новая. Ой, смотрите, а здесь у нас кошечка. У меня кошечка попадалась, но я ее разыграла в конкурсе. Ой, какие. Ой! Какие интересные. Смотрите, это коньки. Вот это да! Это коньки! Смотрите, какие классные! Такие черные! Очень-очень классно! Тышка! Мне уже просто не терпится посмотреть на куколку! Одежда для куколки! Ой, какая красота! Смотрите! Здесь у нас внизу черное платьишко, а сверху такое розовое пальтишко! Ой, какая нежная! Давайте поскорее! Достаем, открываем Ой, здесь у нас Как-то очень много пакетиков И что здесь такое? А, смотрите, ожерелье Кстати, ожерелье похоже Как у доктор А точнее его носит мини-доктор Старшая сестра ей его одолжила Видите? Ух тышка Какой крутецкий Смотрите, это берет, черный беретик. Давайте теперь посмотрим на саму куколку. Но ну, вы уже наверняка знаете, кто это. Ой, какая красивая. Смотрите, она очень похожа с Рокершай. У них прически в одном стиле. Вот, точно, даже глазки разукрашены в один цвет, кстати. Только бровки у Рокерши синие, а у нашей куколки коричневые и белые колготки. Вот наша куколка. Смотрите, какая красотка. Мне очень нравится. Прям целая француженка с этим беретиком. Но я вообще-то нацелена на вот эти две куколки. Но любой из этой коллекции я буду рада. Ой, какая красотка! Заль, конечно, что это не моя сестренка. Но ничего, я еще немножко потренируюсь и у меня обязательно-обязательно Вау! Ага, здесь какая-то бабулечка. Плюс школа. Old school, старая школа. Это что, Грэнни в школу пошла, что ли? Давайте следующий откроем. Ой, наклеечки. А теперь приступаем к самому интересному. А здесь у нас нежно-розовенький шарик. Достаем наш первый сюрприз. Бутылочка. Ой, какая! Это голубенькая бутылочка с белой крышечкой. Ой, какие симпатичненькие. Смотрите, такого такой вот светло-коричневой подошвой. Сами босоножечки красные и с бантиками. И одежда. Добрались. Так, пойдем. Ой, какая красивая, смотрите Это джинсовые шорты И вот такая вот футболочка в горошек Красная футболочка в белый горошек Ааа, как нежно И открываем сам шарик Да, в предыдущем было больше И здесь Ой, смотрите, это аксессуарчик Вот такой вот ободочек Это как Салохи, его даже называть Салоха Ух тышка, какая она классная. Ага, какие у нее волосы прикольные вообще. Ой, мне кажется, что она меняет цвет. Это нужно будет обязательно проверить. А вот и вторая наша красотка из ретро-клуба. Вот почему подсказки «Старая школа». Ну все, следующий стирать. Я очень-очень постараюсь, чтобы наколдовать тесенку Сибирь без тинки. Сахаров, не волнуйтесь. Я думаю, что ты очень, очень скоро ее найдешь. Ну что, друзья, а вы хотите увидеть, как сахарок и перчинка найдут своих сестер?